Один Мототек представляет новинку 2014 года. Это мотоцикл Зоншин, модель RX3. Единственный в своем классе 250-кубовый эндуро-турист. Я думаю, байкеры настоящие его оценят. Как видим, отличное исполнение, то есть китайские мотоциклы уже выходят на отличный уровень. И в дальнейшем, думаем, так же самое они будут держать марку. В общем, а главном. Двигатель стоит 250 кубических сантиметров. Мотор четырехклапанный, четырехтактный. Распредвал находится сверху. И вот эта конкретная комплектация двигателя с карбюраторным впрыском. Есть такая же самая версия с инжекторным впрыском. Установлен э, двойной радиатор. То есть радиатора два, это раздельная система охлаждения. Два радиатора и, соответственно, на каждый радиатор свой кулер. Кулер фирмы Panasonic. В двигателе порядка 28 лошадиных сил. Коробка шестиступенчатая, то есть такая уже, которая поедет на дальние дистанции, на нем просто будет великолепно. То есть шестая передача для этого и сделана, для того, чтобы на минимальных оборотах ехать с хорошей крейсерской скоростью. Как видим, установлены большие кофры. То есть это, опять же, для туристического снаряжения кофры общим объемом на 55 литров. Они открываются довольно-таки легко. Есть специальные резинки, для того, чтобы уплотнить тот груз, который будет в них лежать. И также есть задняя кофра. То есть они довольно-таки вместительные. Можно положить сюда что угодно. И опять же смотрим качество исполнения. Есть такая уплотнительная резинка, для того, чтобы кофра стояла плотно и ничего она даже не бежало ну понятное дело и смотрится это вот так то есть это в нем в него реально можно можно много положить что и удобно для мотоциклов класса турист закрываются они очень легко Каждая кофра закрывается еще отдельно одним ключом. То есть есть комплект ключей. На самой последней окне, ну, то есть на задней кофре, есть такая небольшая спинка для заднего пассажира. И будут отличные ручки, которые ну, они мягкие по своему исполнению. За них будет даже приятно держаться. Сиденья кожаные, они прорезинены, как бы еще это итальянский дизайн их. Они водонепроницаемые, морозостойкие. Но ну, опять же, они очень хорошего качества. Установлен бак на 16 литров. Бак не такой пустотелый, как, как обычно все баки на китайских мотоциклах. Он выполнен из металла в 60 миллиметров. Удобные подножки как для заднего пассажира, так и для водителя. То есть большая широкая лапка, на которую и мотоботы хорошо станут, Ну и обычная обувь, которая повседневная. Установлена спереди масляная вилка, то есть гидравлическая. Два дисковых тормоза, то есть один дисковый тормоз и... Спереди будут установлены двухпоршневой ну, супер. Резина CST хорошей, хорошего качества. Обратите внимание, колеса спецованные. Ширина передней покрышки 100. Задняя покрышка будет немного пошире. Она будет 130-я, опять же спецованная, и диаметром будет в 15, в 15 люлей. Также двухпоршневой дисковый тормоз. Установлена серьезная уже воночная цепь. Сзади установлен моноамортизатор, он газовый, работает он через систему пролин и имеет множество регулировок. То есть, ну, Сейчас мы можем увидеть систему рычагов и можем увидеть регулировку скорости отбоя. Она легко настраивается, то есть при помощи обычной отвертки. Сверху на амортизаторе есть газовый баллон на котором можно выставить жесткость подвески. Отсюда будет не, не очень видно. Отличный установлен пластик, он трехслойный. То есть пластик очень плотный. То есть, его можно даже сравнить как бы более как-то как со стекловолокном Интересно сделана приборная панель. Приборная панель фирма, фирмы Siemens. Очень информативная, легко читается и есть абсолютно все. Есть датчик топлива, датчик температуры двигателя. Будет в центре дисплея спидометр. Время показывается и указатель передачи есть. Сверху будет, соответственно, тахометр. Есть дополнительные лампочки на нейтральное положение, на конец топлива, то есть вот такого плана. Ну и будет дальний свет еще показывать. Светится она ярко-белым вот такой подсветкой, то есть под, приборка LCD. Центральная фара Обратите внимание, габариты будут диодные И основная фара Это аж четвертая лампа Галогеновая Установлены диодные повороты Также само будет диодный стоп-сигнал и сзади тоже диодные повороты. Все хорошо читается, все мягко включается, то есть ну, реально уже качество на, на высоте. Обратите внимание, также есть э, такие страховочные дуги. То есть это цельный каркас который установлен вокруг всего мотоцикла. То есть он находится на передней части, проходит вниз и опять же начинает быть вот здесь, возле установленных коф. Есть небольшая защита двигателя. по сидению примерно 850 миллиметров то есть, ну, она отлично допустим для моего роста в 1,75 Она отлично подходит руль широкий то есть он не напрягающий такой ну и сзади для пассажиров очень много места работает он Двигатель очень отзывчивый и, как, как слышите, он очень оборотистый. То есть он берет порядка 85 90 тысяч, он берет хорошо. На мотоцикле установлена только боковая подножка. То центральной подножки нет. Ну как бы будет очень тяжело поднять его на центральную. То есть мотоцикл весит порядка 150 килограмм. мотоцикл, очень удобный в его управлении классная фара, реально видно очень круто, то есть сейчас уже не сильно светлое время суток фару реально видно, она светлый опять же водителю в этом мотоцикле будет очень комфортно, то есть ну, для этого мотоцикл такой и создан Надеемся, что он создаст серьезную конкуренцию всем европейским маркам.